«Путешествие вокруг Земли» – книга из серии «Говорящая энциклопедия». Герои книги отправляются в кругосветное путешествие, и они с удовольствием поделятся своими знаниями о разных странах. Они побывают в России, посетят гостеприимную Европу, увидят загадочную Азию и доберутся до далекой Америки. Также они познакомятся с обитателями Холодного Севера и Жаркой Африки. Ну и, конечно, посетят удивительную Австралию. Итак, включаем книжку и слушаем. А теперь мы отправляемся. На этом материке расположена только одна страна с таким же названием Австралия. В любой момент мы можем остановить воспроизведение и начать с того места, где мы остановились. Чем же удивительно Австралия? Здесь обитает много животных, которые больше нигде не встречаются. Утконос, медведь Куала, а Кенгуру и Страус Эму даже изображены на Австралии. Можно узнать интересные факты об этой стране. Это интересно. Утконос, удивительные животные, столовищем крота и клевом утки. Послушать музыку? А для того, чтобы проверить, как ребенок усвоил знания, мы можем нажать на кнопку вопроса. Давай ответим на вопросы. Для ответа «Да» нажимай зеленую кнопку. Для ответа «Нет» красную кнопку. Кенгуру живут только в Австралии. Верно? Правильно. Кенгуру живут только в Австралии.